Привет всем, меня зовут Евгений, сегодня я вам расскажу немного о химофобии. но прежде всего многие, кто из вас прочитал программку, обратил внимание на это слово, если вы не химик, конечно, что же такое хемофобия. Сегодня мы вот тоже говорили о том, что там первое представление о слове, давайте теперь все закроем глаза, а? вот и вообразим самое яркое, что вам приходит первое в голову на слово химия. Есть химия. <связать> химия! Ну, я думаю, что некоторые из вас можно открывать глаза. Представил там бытовую химию, ну тот, кто домохозяйка там какая-нибудь, да? <связать> Кто-то представил что-то вредное из еды, там, знаете, говорят на какие-нибудь там мивину, о, фу, это химия. Кто-то представил себе злобных химиков, у которых что-то постоянно взрывается, что-то там химфак Каратина опять что-то подорвал, делает какие-то бомбы и так далее. Кто-то представил своего школьного учителя, что там какой-то непонятный предмет, что-то непонятно происходит. И давайте реально вспомним, перенесемся обратно в школу. Ну, кто-то кто по пространству, кто-то еще и по времени. И вспомним, что наши уроки по химии во многом происходили следующим образом. Звук есть? А звук можно? Ладно. Озвучивали. <с brain> да, хорошо. Но, в общем, никому не понятно. Нет, выключен звук. Ну хорошо. <связать> <связать> <связать> <связать> да, все надеюсь видели это видео когда-нибудь, да? <связать> вот, но дело в том, что здесь никто не понимает, что происходит на уроке химии. Все говорят, что всем непонятно, и вскоре из этих людей вырастают люди, которые думают, что химия приблизительно такое, <связать> да? Вот. Проблема в том, что слишком многие боятся химии, и никто э, зачастую не вспоминает, что химия – это достаточно полезная наука, что она э, дала нам множество лекарств, с которыми мы лечимся, дала нам множество красителей, дала нам множество разработок пищевой химии, э, разные удобрения и так далее, которые помогают нам в сегодняшней жизни. Большинство из вас сейчас носит синтетику, и это химия. Вот. Очень-очень-очень-очень большая истерия заходит насчет химии тогда, когда что-то касается питания. Ну, например, вот такую картинку я ставил не случайно. Дело в том, что 2011 год был объявлен годом, Международным годом химии, который был посвящен борьбе с хемофобией, то есть с боязнью химии. Да? системы моей лекции кто из вас слышал о том что 2011 был годом международным годом химии? Ну, смотрите да то есть год со своим назначением в принципе справился можно сказать раз так много из вас об этом слышали вот в паблике discovery несколько лет назад я нашел вот такую Табличку с вредными пищевыми добавками. Я думаю, многие из вас эти добавки видели. Я хочу обратить ваше внимание немножко на графу «Очень опасная». Да? Там вот есть такие прекрасные добавки, как Е510 и Е527. Одна из них – это… Вот помните, вы теряете сознание, вам подносят ватку с резким газом. Да? Вот это аммиак. И вот одна из этих добавок – это аммиак. Дело в том, что очень большая сирена на, на этот повод не совсем обоснована, потому что аммиак в качестве пищевой добавки, во-первых, используется в очень маленьких концентрациях, во-вторых, не то чтобы он как-то сильно влиял на наше здоровье в таких концентрациях, вернее, он вообще никак не влияет. Но адептам какой-то боязни химии, хемофобии может показаться очень каверзным то, что опасная, очень опасная добавка мяг Е510, попадая в наш желудок, связывается там с кислотой, которая в желудочном соке, да, содержится соляной и превращается в другую очень опасную добавку. Таким образом, это некий такой реагент 2 в 1, очень опасный. На самом деле, конечно, можно говорить, что пищевые добавки группы Е, они опасны, но я хочу подчеркнуть то, что в тех концентрациях, в которых они используются, большинство из них используются в наших пищевых продуктах, они не опасны. Да, есть многие там канцерогены и так далее, однако реально они уже запрещены и они в этом списке есть, но все же очень многие здесь очень понапрасну. Если обратиться к природе, природа также содержит много пищевых добавок Е. Например, обыкновенное яблоко. Я сейчас хочу попросить вас обратить внимание вон на тот первый столбик. Там Е330, лимонная кислота. Все знают, что такое лимонная кислота обычная. Мы, когда... Делаем тесто, обычно добавляем ее в тесто, ну, кто домохозяйка. не домохозяйки, может, и не делают так, я не знаю. Я не домохозяйка, я не добавляю. Вот. Просто запомните, что Е330 – это лимонная кислота. Лимонная кислота на самом деле является очень важной, пищевой добавкой в том смысле, что это очень важное для нас вещество. Если кто-то учил в более высоких уровнях, чем школа, биологию, либо химию, либо биохимию, либо что-то подобное, либо просто читал википедию, знает о том, что есть такой цикл трикарбоновых кислот, называется еще цикл Крепса, и лимонная кислота является одной из самых важной из тех, что там есть, и говорить о том, что она вредна в качестве пищевой добавки, ну, было бы глупо. Ну, потому что, опять же, эта добавка в той мере, в как, какой она находится, в той концентрации, в которой она находится в пищевых продуктах, она вообще никак не вредит. На волне вот этой, вот опять же, массовой истерии в 70-х годах появились тролли, которые взяли и извратили всю таблицу пищевых добавок. Вот давайте найдем здесь E330 нашу. В этой табличке Е330 лимонная кислота обозначена как очень опасная и канцерогенная. Конечно, все сразу производители начали думать, хм, сейчас же народ это посмотрит и начнет кричать о том, что это фу, это все очень плохо. Очень много, на самом деле, на это повелось, и э, очень многие из-за этого стали есть так называемый органик food, который, кстати, то есть выращенная без всяких химикатов и так далее, но об этом чуть-чуть дальше. Однако органик-фуд тоже содержит химические вещества, как и все вокруг. Э, еще раз, э, все дело лишь концентрации. Все ядовито, но только главный вопрос, в какой степени это ядовито. Например, если вы выпьете ведро воды, 10 литров, вы умрете. Если вы съедите 700 грамм сахара, вы умрете. Если вы съедите 200 грамм соли, обычной поваренной соли, кухонной, да, вы умрете. Если вы помните, что такое медный купорос, это такая штука, которую вы разводите водой, а потом на даче Белите, ну не белите, а опрыскиваете деревья для того, чтобы на них всякие жуки не ползали. Такие синие кристаллы. Если вы сидите его 5 грамм, вы умрете. То есть, опять же, все ядовито, в принципе, но главный вопрос именно в концентрации этого вещества. В том, сколько вы его съедите. Таким образом, таким образом... Вот это вот непонимание, что ядовито, а что нет, незнание химии привело к тому, что, опять же, в те же 70-х, в начале 80-х годов была очень распространена такая информация о неком химикате, который, цитирую, используется в производстве как растворитель и хладагент, он используется в ядерных реакторах. Он используется в производстве пенопластов, в производстве пестицидов, в искусственных пищевых добавках. Он является основой кислотных дождей. Он ускоряет коррозию. Длительный контакт с этим реактивом, с этим химикатом в его э, твердой форме приводит к серьезным нарушениям кожного покрова, а в его газообразной форме он приводит к сильнейшим ожогам. В дыхании даже небольшого количества этого химиката грозит вам стемнительным исходом. Более того, неизвестен ни один человек, который смог бы пережить без этого химиката 168 часов. Он такую сильно вызывает зависимость. Ни один известный очиститель не способен очистить полностью воду от этого химиката. Вот к вам вопрос: а вы бы запретили такой реактив? Кто бы запретил? Да, ну да, я думаю, э, этот реагент назывался дегидроген монооксид, и многие догадались, что это вода, э, э, вот, но тем не менее, э, на фоне вот этой статьи, которая появилась в газете в то время, э, как раз проходили выборы в сенат США, и один из э, будущих сенаторов построил свою предвыборную кампанию на том, чтобы запретить этот реагент. Были транспаранты против дегидроген монооксида и так далее. Когда этот весь обман раскрылся, понятно, что сенатор никуда не попал, что на ним потом все смеялись. Но история ничему не учит людей. В 2007 году в Новоселандии произошло то же самое. То есть был опять один политик, который насчет вокруг этого построил всю свою предвыборную кампанию. Ну что ж... Вот поскольку у людей очень устойчивая ассоциация с тем, что химия – это плохо, начали внезапно выпускать в конце прошлого века различные продукты, различные, различную пищу, различные напитки, так называемый «chemical free», да, то есть который не содержит химических веществ. Я вам хочу напомнить, что все, что вы видите вокруг, состоит из химических веществ, вы сами химические вещества, смеси химических веществ, да. Все, что содержится в вас, это химические вещества. Вот эту фоточку сделал я сам 4 года назад на тапочек в Харьковском метрополитене. Здесь, напом... ну, если кто не видит или непонятно, здесь реклама спрея для носа, который не содержит химических веществ веществ. Мы, если честно, с одногруппниками долго думали, как же он тогда работает. А, уже там задумывались насчет электронного пучка, который изгоняет все эти сопли из нашего носа. А, да, антиматерия. Антиматерия — это тоже химическое вещество, только антивещество. Но тем не менее. А, также сейчас уже это немного поутихло, но... Вот в странах СНГ достаточно много, много различной информации. Некоторое время назад я видел а, о том, что бывает такое, что вам звонят в дверь, вы открываете дверь, там такие стоят дядечки в, с портфелями, в галстучках, и спрашивают вас, а не хотите ли поговорить с нами о воде? Вот, и, значит, они берут, говорят, дайте нам стакан воды, который вы пьете. И вот наш стакан воды. Опускают в, этот стакан, в эти два стакана специальный приборчик. В вашей воде появляется коричневая жижа, в их воде не появляется ничего. И говорят, вот у нас есть очиститель для воды, который превращает плохую воду в стакане 2 в хорошую воду в стакане 1. И продают за какую-то баснословную сумму что-то около 40 тысяч гривен и так далее. Ну, что-то около того. Я раскрою вам секрет. Справа хорошая вода, слева плохая. Слева вода, которая называется дистиллированной водой. Она не содержит в идеале никаких... Нет, химические вещества она содержит. Это вода. H2O – это химическое вещество. Она не содержит никаких микроэлементов. То есть никаких там ионов натрия, хлора, гидрокарбонатов. Если вы возьмете любую воду, повернете, и там состав всех этих микроэлементов, всех этих ионов указан. Хорошая вода – та, которая содержит эти микроэлементы. Плохая вода. Это дистиллированная вода, она их не содержит. Это значит, что если вы будете ее пить, она будет вымывать из вашего организма все эти микроэлементы. Если у вас недостаток какого-то там магния или чего-то еще, вам станет еще хуже. Если вы будете пить вот такую воду, кстати, ее цвет обуславливается тем, что поместили в воду обычный электролизер, те, кто разбирается в машинах и в химии, я думаю, знает, что это такое. Дело ну, просто пропускает ток, и происходят химические, электрохимические процессы на электродах этого электролизера. И если микроэлементы есть, значит, она должна окраситься в такой цвет. То есть это вода хорошая на самом деле. Вот. А, поэтому а, я призываю вас а, думать, прежде чем попадаться на какую-то научную... Профанацию, думать, прежде чем выкладывать какие-то большие деньги или верить во что-то, чего вы точно не знаете, и перед тем, чтобы решиться что-то, нужно проверить это. Ну, в частности, нужно проверять разные мифы там, о структуре воды, о памяти воды и о живой мертвой воде. Да, очень много про воду любят. Ну, на этом, пожалуй, я закончу. Спасибо за внимание.